Здравствуйте, уважаемые слушатели нашей школы SEO для грудничков. Сегодня у нас четвертое, по-моему, видео создание сайтов на Викс. И мы на примере нашего сайта Радио Видеокод посмотрим, как можно сделать тут сайты делаются по шаблону. Берется шаблон и переделывается под себя, под свой проект. А, вот предпросмотр мы можем видеть, как все тут происходит. Ну, мы с этим сайтом уже встречались, да, в наших обучающих видео. А, и я хочу сделать, сделать сейчас... Сделать плейлист. Вот я не знаю, у нас будет короткое видео. Сколько мы успеем за 20 минут, а, столько, собственно, и сделаем. Вот эту надпись мы меняем. Да, а как мы ее меняем? Так над надпись эту мы меняем переход по страницам так а студии и мы а, щелкаем два раза и пишем а, лист или например не так пишем Му. так. Ну. стоп музыка без остановки вот такой проект на радио видео -код. Так, музыка без остановки, если я а, не напутал что-нибудь, у меня не, не очень знание английского, честно говоря, но это, в общем, для нашего видео не, не так уж и важно. Так, цены, цены, цены, а мы тут это удаляем эту страничку, да, удаляем клиенты. Да, клиенты но здесь у нас будет какая-нибудь другая страничка мы пока вот эту страничку попробуем сделать вот так на нее переходим Пере переходить можно сюда щелкать а, или а, здесь допустим открываем и вот мы тоже можем на нее нажать а собственно она есть которая называется а студии да И здесь мы пишем uh, play play мы пишем play play ой что мы пишем play play playlist Плейлист. ой oh, это же по-английски, наверное, не очень верно. Но, в принципе, нам сейчас важно, что сделать. Нам важно. Смотрите, как тут все хорошо. Вот если была студия звукозаписи, тут вообще было бы прекрасно по этому шаблону сделать свою студию звукозаписи. Ну, это я имею в виду для новичков, конечно профессионала, они сделают другой сайт. И вот это мы все убираем. И вот здесь мы еще сделаем что? Настроить дизайн. Настроим мы дизайн. Странички. Цвет выберем другой. Например, ну, вот какой. Ну, это, этот цвет мы, наверное, уже... Можно вот, вот такой цвет, но все-таки посветлее лучше. Пускай будет вот такой цвет. Ну, собственно, собственно все здесь нам Изменить фон страницы. Фон страницы мы... Ну, в принципе, нормальный фон. Это радио... К теме радио относится. В принципе, можно и не менять. Раз он так такой. Можно поменять. В принципе, мы уже с вами... А, а, фон, да? Фон страницы. Видите, какие тут... Можете подобрать из своих картинок. А можно выбрать фон страницы из предлагаемых. О, например... Что это? Даже не знаю. Такое. А... Аспарагус. Так, ну ясно. Что-то такое нам нужно. Относящееся. Вот, хотя бы, может быть, вот такое. Во. Может быть, так это все. Так, выбрали. Настройки. Смотрим, что у нас получилось. А вот она, пластинка, крутится. А, то есть это у нас... Вот это отдельно получается так, что здесь отдельно. А, плейлист. А, здесь фото можно отдельно заменить, а это мы всей странице, Вот этой вот странички, которая у нас называлась раньше Астудия, студия а теперь называется а, «Музыка нон-стоп». Вот, и сюда мы добавляем, добавить, и а, можно добавить музыку, да? Да, можно сюда добавить музыку. Вот такую музыку. Play, плееры в стиле шаблона. Разные плееры можно добавить. Для разных сайтов можно разные добавлять. Можно вот такие. Вот такие красивые можно делать. Можно простые. То есть мы тут смотрим, смотрим, чтобы нам чтобы нам такого подходящего. Вот мне вот, вот нравится вот такое оформление. Вот, но здесь оно, как вы видите, без фотографий и без. Хотя, честно говоря, мне бы хотелось, чтобы оно было немножко поменьше. Ну, ладно. Так, еще нам надо увеличить. Это все надо нам увеличить. А, то есть вот как-то так. во всяком случае мы можем вообще сделать проще. Вот это все мы можем а, удалить, да, и все это вообще мы можем удалить, потому что это у нас плейлист. Нет, так-то получится, интересно. Удалить, да. Так, выделяем, удалить. В общем, каждый элемент мы тут удаляем, но это мы удалим мы с вами немножко освободим место тут и удалим это мы в принципе пока оставим так это тоже мы удалим и это мы удалим более-менее для места но здесь это сейчас пробный конечно этот сайт в работе тут еще будет переделываться и вот мы допустим ставим здесь и нам нужно что сделать. Вот здесь нам нужно настроить. Добавьте а, адрес. А, добавьте адрес. Так, интересно. Ага, понятно. Значит, это какой-то другой плеер. Это не тот. Нам нужен... Ну, в принципе, кто, кто разберется, может добавить... Я помню, что добавлял, в принципе, этот саунд. Тут разные есть, видите. Может быть, вот этот попробовать. Или попроще плеер. Ну, давайте... ...этот попробуем, что, полу... что получится у нас. Ну, этот, конечно... Так, и что тут? Панель управления. Заходим в панель управления. Да, добро пожаловать. Плейлист. Создаем. Название плейлиста. Пишем. Угу. музыка нон-стоп жанр выберите до трех до трех ну давайте бразильская музыка нам тут в принципе Альтернативная. И музыка для детей. Вот так. Описание плейлиста. Музыка для вас. Музыка для вас. Так. Кто создал, например например кто создал например это я даже не знаю а, а, ну напишем а, а, ну не важно кто создал напишем диджей там там посмотрим в какой валюте продавать ну в евро естественно будем продавать мы только я не знаю что а, обложку плейлиста Обложку плейлиста мы сделаем. Здесь немножечко э, фотографии. Они, да, в самом редакторе долговато загружаются. Но я помню, что добавлял на сайт на наше продвижение плюс рекламный шалаш. А добавлял э, я этот... На страничку непосредственно шалаша добавлял я для студии Art Сам Вот видите, а, да, все-таки я вот такой вот плеер добавлял, и как-то он у меня а, добавился. Его вот такой проще делать, но мы там плейлист с вами задумали, поэтому мы попробуем попробуем все-таки с плейлистом разобраться проще вот нажать вот так загрузить фото и загрузить допустим вот это фото да и тогда у нас все быстро загрузится вот эту вот, эту штуку такую фишка такая а, быс -быс быстрой загрузки <laughs> вот а, в общем загрузили мы фото и обложка ну в принципе можно вот такую поставить почему бы нет <смех> <смех> да а, так что <смех> так что вот так сохраняем смотрим что у нас получается добавьте треки вот тут уже самое интересно начинается добавляем треки добавить треки рабочий стол идем и а, для радио-видео код смотрим что у нас там для радио-видео код там у нас треков нет значит мы идем и а, смотрим где у нас есть треки а треки у нас есть ну у вас если вы будете создавать может быть чтобы все уже было да я говорил что все добавьте сначала, все фотографии подберите. Ну, или можете там по ходу, я не знаю, кто как хочет. Сразу-сразу не сообразишь. Фото, видео, значит, треки. А где же треки? Вот они где. Они вообще-то, эм, вообще-то, в другом месте. Но здесь еще песни есть. По идее, идее каждую каждый, каждую песню э, надо скачивать и э, загружать. Какие-то есть, допустим. Э, может быть здесь. Школа SEO для грудничков. Так, нет, здесь нету. Музыка. Образцы музыки. Это, допустим, так вот здесь он загружается у нас. Так, пока он загружается мы пойдем опять да чтобы продавать музыки подключите а но ну мы не хотим продавать музыку да это я что-то как то что же что же ее продавать то просто там а, перейдем управление опять так моя музыка добавить музыку ага и опять мы попали сюда. Да пойдем обратно. Так, что же, что же что это, с этим делать там? Так, послушаем. В общем-то, все это у нас играет. Редактирование треков. Цена за трек. 0 евро. О, вот так вот. Нет, это все-таки немножко не топлый лист. Получается. И мы должны продавать продавать. Видите, как бы он нам, что он нам интересно пишет. Обязательно. Ну ладно, тогда мы сделаем по-другому. По-другому мы сделаем... Да, 3000. 3000 евро, ну, собственно, неплохая цена. Так. О, бесплатное скачивание. Замечательно замечательно бесплатное скачивание пошло так теперь мы что еще делаем добавить треки загрузить новые выбрать выбрать треки а у нас уже один есть загрузить треки так все таки я хотел бы э, на немножко ну, давайте попробуем с этого с этого, с этого, здесь у нас вот есть такие файлы из моего, из моего, так скажем, даже не так скажем, а прямо-таки-то, скажем, отпуска в город Чебоксары. я там я записал замечательные... Да, только здесь может быть... Чтобы нам не ошибиться. Ну, попробуем этот. Открываем. М -м -м -м -м. Не загружается почему-то. Ладно. Попробуем другое. Может быть, файл какой-нибудь другой. Ну, А, или слишком большой, может быть. Попробуем вот этот открываем но это какой-то тоже непонятный да вот с английским конечно желательно бы по по, -по что что что вот он нам пишет только э -э стереофайлы и так. Ладно, бог с ним. Попробуем еще раз. А, попробуем еще раз. И а, куда мы пойдем, загружаем. А, попробуем. Там у нас не получится. Попробуем ну, Попробуем отсюда. Звуки, барабаны, аквариум, аквариум. Попробуем так. Здесь у нас идет какая-то перекодировка. так интересно что это такое за перекодировка ну пускай она идет закрываем и а, да и добавляем еще например вот эту песню можно закрыть окно и продолжать работать закроем окно но ну, вот видите перекодировка там идет пока она можно добавлять другие допустим Допустим, а... какую-нибудь музыку барабана, например. Открываем барабаны, барабаны загружаем. И а, так далее. Загружаем уже не барабаны, а что-нибудь из... А, бушменов ну я даже не знаю бушменов можно в принципе что у нас там было, бразильская музыка ну в принципе это не важно вот можем тут выбрать Боб Марли Боб Марли он love. так открываем загружаем Ну, в общем-то, для... у нас уже с вами 23 минуты, поэтому, в принципе, вы поняли, да, как, как это делается. Это я, честно говоря, такой плейлист, это первый раз делаю, потому что я делал просто, добавлял. Так, опять он нам пишет, а почему он нам так пишет? А, понятно, ну, мы вернемся тогда в редактирование. Треков. А, скачивание. Бесплатное скачивание. Сохраняем. Так, ну почему-то добавилось тут у нас только два. Так, редактирование треков. Можно слушать целиком. Так, этот у нас второй. Кто у нас был? Тут загрузилось. А, я уже даже и не помню. Так, сейчас мы... Так, нет. М -м -м, бесплатное скачивание. Что же у нас было-то второе? А, да, Боб Марли. Боб Марли. М -м, так. Боб. Прошу прощения заранее за мой английский. Боб Марли. Ой, что я пишу? Боб Марли. Сохранить. Так, вообще-то, честно говоря, честно говоря, так, выбрать треки. Так, а потом мы можем пабло загрузить, добавить. Тут как-то надо все сразу. Давайте сделаем добавить. Выбрать треки. Так. И загрузить. И сразу все. А, а, сразу все понятно. Понятно, понятно, понятно. Скачивание, бесплатное скачивание. Сохранить. Ну, вот здесь мы пишем так. Тут, тут, тут, тут это получается для каждого отдельно. Значит, это мы убираем. А, это мы тоже убираем. А здесь а, редактируем и пишем, что это Борис Гребенщиков. Борис... Гребенщиков. Борис Гребенщиков. Сохранить. Что мы написали вообще? Так: Отмена, редактирование. По-моему, с русским тоже. Я уже Боб Марли. Я уже забыл, да. Да, мы напишем вот так. Мы напишем БГ мы напишем так вот здесь у нас а здесь у нас получается что неизвестно у нас кто тут кто этот трек но Неизвестно. Вот я напишу так. Лучше по-русски, чтобы... Неизвестно. Но чтобы все было профессиональ... профессионально, вы поняли, что надо выучить английский. Неизвестен. Может, он, конечно, очень известен, но... А... сохраним. А, ну это Колимба, кто игра, а, кто играет на Колимбе, собственно, да. Ну вот. А, таким образом мы а, все вот это, а все вот это, все вот это, что делаем мы потом со всем этим. А, так, мы мы сохранили вообще все, да. Ну и нам в общем-то достаточно мы. Смотрим. Так, что у нас получилось вообще? Предпросмотр. Начинаем. Замечательно. Да, интересно, а где то мы были? А, в предпосмотр, предпосмотре. Назад в редактор возвращаемся, сохраняем. Сохраняем и а, опубликовываем. Опубликовываем. Все, в принципе, вот я вам ä, коротко показал, а, а, как можно создавать вот такие вот штуки. Это первый раз я сам а, такое, такую штуку делаю. Вот, на этом а, наша школа SEO для, для грудничков. Четвертый а, такой небольшой урок создания сайтов на вис 4, собственно, и заканчивает. Ждем вас в нашей школе SEO для грудничков. А, с вами была команда продвижения Плюс, рекламный шалаш. А, всем спасибо, а, всем удачи.